с я позиции России. Как бы хорошо было России и Донбассу, и Украине, я считаю, это одно целое. Поэтому, наверное бы, как бы и не обидно было нам, что нас здесь бомбит Украина, так я считаю, но мы, наверное, все-таки объективно должны остаться в составе Украины, потому что, вот если разделится Украина, для меня это будет, как вот свое время Гитлеру отдавали территорию и делили Польшу, там, Чехословакию, Поэтому я думаю так. Наверное, Украину не нужно делить. То шанс всегда есть. Ну, они, как, договариваться надо. На уступки идти. что? А что так? Лупить он как по квартирам, по домам. Шо. Власть когда-то закончится такая Украина, присталковая. Пытается и по ним лупить. Тоже. Другие пройдут. При э, этих этом руководстве Украины я не вижу шансов быть в составе Украины. Почему? Потому что вот даже минские переговоры, эти контактные группы работают. Заведомо неприемлемые условия друг другу выставляют условия. Заведомо неприемлемые. Ни одной стороны, ни той, ни той. Поэтому контакт от такового с нынешней властью априори невозможно. Просто невозможно. Конечно, в этом не при этом правительстве нет. При этом правительстве Это нет. ничего вот, украинка не светит. В... Ничего. Власть, была страна, и, по-моему, Колесниченко, я точно не помню, предложил федеративное устройство, кроме счета. Все было мирно тихо. Его затекали, и сказали, надо поднять вопрос обыднать его израды. Почему было? Вот тогда еще, в течение пяти лет этот вопрос обговорить, решить, прийти к единому мнению, что-то. Почему нет? Германия существует федеративной. А в Америке больше 50 штатов. И каждый штат... Своя государство. Государство. Больше 50, 52 или 50 сколько там? 50. И живут, да. И в и живут, штате и не свои воюют. законы. Тут же не претендовали на свои законы. Что mm -hmm. же вы людей делаете? Вы что превратили на широко? Так самое интересное, что они против коррупции, а сами разводят коррупцию. Mm -hmm. Вот для того, чтобы эту коррупцию ликвидировать, вот и нужна автономия, вернее федерализация. Потому что каждый... Это будет более видно, прозрачно, потому что каждая область будет тратить свои деньги. И люди будут свободно говорить и спрашивать, куда делись эти деньги. А туда отослали, они по карманам рассунули, все. Тут же Порошенко, всем раз увеличилось у него прибыль за, во время войны. Как это? Ходят с протянутой рукой, дайте Путина деньги. Выступает. Если кто-нибудь в Украине сделал для своей страны, на Украине столько, сколько, сколько дел для пути? своей страны, Президент России, Украина уже бы процветала. Золотая была уже. А они что делают? Со своими ну, российскими? У нас много богатых людей. Да, конечно, все богатство держат за границей. А страна нещала. Да, да нещала до того, что уже долги нечем давать. Как можно жить за чужой счет? Живенца. Мизерную пенсию да. выплачивают. Что у нас ну, как люди нетрудолюбивые? Можно. Трудолюбивые. Что в Западной Украине люди не да. трудолюбивые, Трудолюбивые. Да. А зачем натравливать их отдельно? Конечно, Скажи... мы не такие, собственные, как они. У них усадьбы там. Да. Мы, мы больше это... привыкли как-то. У нас больше Общая. все на общественных да. началах. Мы... Но все равно надо это сказать. Нет, я против войны. Ну, я считаю, ну, мы как в апреле месяце говорили о децентрализации власти. Мы, в принципе, были готовы остаться, то есть быть как Крым на правах автономии в Украине. К сожалению, тогда это Украина не поддержала, начала так называемую АТО. И вот мы видим, к чему это привело. Уже год мы воюем вот с Украиной, если так можно сказать. И, в принципе, никаких разрешений мы не видим. Проблем. Мы хотим... Мы можем быть в составе Украины только в составе той Украины, которая была раньше. То есть с мирными намерениями. Если к нам придут и скажут, вот, вы будете делать то-то, то-то, то-то, и вас никто спрашивать не будем, конечно, так бы не хотелось. Хотелось бы сесть за круглый стол, как говорится, и все решить мирно. Если Украина будет готова относиться к нам с пониманием, ну, с миром, то мы, конечно же, мы сможем э, находиться в ее составе. Но за этот год утекло столько воды, что очень тяжело вернуться назад. То есть люди уже настроены очень агрессивно. И, ну, представляете, здесь людей бомбят, здесь бомбят мирный город. Ну как люди могут относиться ну, по-нормальному? Если бы к нам относились с пониманием, то есть они не заботятся о, ну, о своих гражданах, людях. То есть они как бы называют эти, эту территорию своей, но э, никакой заботы ну, о гражданах. Ну, о людях, которые здесь живут, нет. Россия присылает уже там 28 или 29 пункт конвой. Украина не присылает ничего, никакой заботы. Она даже начала, э, перестала выплачивать пенсии, закрыла все денежные переводы, банки. То есть она сама, не, она нам не пускает на блокпосты сюда продукты. Э, цены из-за этого, то есть если не заплатят на блокпосту за фуры, машины, за продукты, то их никто сюда не пустит. Из-за этого, соответственно, цены здесь очень дорогие на продукты. Хотя курс одинаковый, что здесь, что в Украине. И они сами настраивают себя против нас, и вернуться назад будет очень тяжело. То есть, я думаю, вряд ли люди захотят, чтобы ну, верну, ну, вернуться в Украину. Я тоже согласна с тем, что люди, скорее всего, уже не хотят э, ну, принадлежать такому государству, как Украина, поскольку, когда я слышу от друзей, да, они приезжают в Украину, говорят, мы будем здесь учиться, мы из Донецка, они говорят, а, ты вообще кто такой? Да здесь быдло, да в маршрутке бью, значит, это Донецк. Кто едет там, кто матерится, тоже Донецк, все донецки везде быдло. Нет, мы не такие люди, и поэтому как бы, принадлежать стране, которая очень агрессивно настроена против нас, вряд ли уже кто-то захочет.